Обратила внимание, что в последнее время пешеходы 90 процентов своей массы не смотрят по сторонам, а выходит на проезжую часть под знаком зебры и уверенно шагают. Часто очень резко, за, резко затормозить, сложно резко затормозить и даже животные сначала смотрят, потом дорогу переходят. Я так понимаю, что связано с низким инстинктом самосохранения как-то резко и у большинства. Не совсем по стихиям, но конечно же я безусловно вам расскажу свое, этого процесса. Вы понимаете, коллеги, посмотрите сами по сторонам и осознайте вообще происходящее. У очень многих людей абсолютно разрушилась их реальность, то есть, то есть от слова совсем, от того мира, в котором они жили, не осталось и следа. Состояние для того, чтобы не закончить свое физическое существование, психика, она сворачивается в точку и как бы капсулирует человека до поры до времени, до, что называется до лучших времен. И то, что люди идут погруженные в себя, это исключительно процесс самосохранения. Просто помните об этом и не требуйте от людей больше, чем они могут. Сейчас в состоянии стресса находить, находятся очень многие. Если человек не занимается со своим сознанием, если он живет между телевизором, интернетом, работой, маской, вакциной и, и, и всем вот этим вот адом, который вдруг на него свалился, неудивительно, что его сознание просто коллапсирует в какую-то маленькую точку, где-нибудь желательно пониже на уровне эфирки, физики, да, но только чтобы не думать, не осознавать, не анализировать. Поэтому будьте снисходительны к этим людям и понимайте, что вам надо быть вдвойне осторожным, потому что вы сейчас живете среди людей, у которых инстинкт самосохранения обнулился. Потому что инстинкт самосохранения присутствует у того, кто хочет жить, а кто уже не живет никак, у него его нет. Но если вы не хотите а, столкнуться с проблемой, что с вас ответственности за нанесение вреда окружающей реальности никто при этом не снимает, то будьте просто внимательны, понимаете, в каком состоянии находятся люди.